Будет... Так, вот вопрос как к человеку, который писал, писал, писал разные веселые истории, а потом начал писать неожиданно такие серьезные истории. Как ты докатилась за такой жизнь? <связано> Не-не-не, это, это не неожиданно, а просто называется, что каждый человек играет какую-то роль, постоянно играет роль. Я вообще никогда не боюсь показаться... Глупее, чем я есть на самом деле. Это очень удобная жизненная позиция. Это как смешно. А на самом деле я делаю то, что я хочу делать, то, что мне интересно. Кстати, если честно, вот книга 2004 года «Улыбка с прикусами лады». Она любимая. Она у всей Греции любимая. Но я ее считаю чтивом, потому что она такая... Ну ага ну ага сколько можно ага Надо же, чтобы... Решил как как бы, да и мне, нарочен, на мне нравится сводить пазлы то есть когда все понятно оно неинтересно. а когда ты берешь несколько сюжетных линий можно даже пять и шесть кстати Канан Дойль когда писал про своего Шерлока Холмса когда ему нечем было занять мозги он колол морфи я чтобы не колоть морфи я свожу линии я делаю переплетения я делаю всякие интересные эти вот, потому что мне так интересно, у меня мозг должен работать. У меня вот такой вот мозг, который хочет работать. А работа самотола, но для этого не хватает. А это в параллельной жизни. Это в параллельной жизни. Вопрос, это совершенно другое. Это. Это вроде как сенатор, чтобы работать стоматологом, устраивает мероприятие. Нет, нет, нет, нет. Я слишком давно работаю стоматологом, причем я хирург-стоматолог, и у меня говорит, ты, наверное, когда работаешь, ты думаешь о том, что ты будешь писать. Никогда в жизни я не писала и не думала, что кто-то сейчас придет, а пухши. И никогда, когда я работаю, я не думаю о том, что я буду писать сейчас. Это совершенно разные параллельные жизни. Это одно другому вообще да? Нет. Они не должны пересекаться. Они не должны пересекаться ну, Ваши клиенты сейчас Мои клиенты, между прочим, Павел, я хочу сказать, у меня. Я сейчас начала менять свои работы, которые стоят 20 лет. Я 25 лет живу в Греции, и 20 лет я работаю. И через 20 лет, извините, это, это срок, это нормально через двадцать лет менять, <смех> так что… На миссии Эквабрации – это Библия. И по Граммену – не. Я так слышал, что вы планируете делать сценарий по этой книге и снимать фильмы? Я так вообще хочу снять… Я хочу, не, не, давайте, вообще хочу снять фильмы по всем своим книгам, потому что я считаю, что мои сценарии этого достойны. А на тотальной ниве обнищания духовного, то, что делается вокруг, так мои книги вообще должны быть экранизированы практически все. Потому что у меня очень интересные сюжеты у меня сюжеты совершенно нестандартные, у меня никогда не можешь предугадать, чем закончится. Я считаю, что эти фильмы, во-первых, очень поучительные, во-вторых, эм, как сказать, я всегда очень много... Эм, очень много хочу донести до читателя, это не одна какая-то мысль, Эти, это много разных мыслей, которые я считаю умными. И поэтому я думаю, что ну вот сейчас, в данный, момент, в данный момент у меня книга, я сперва написала сценарий, потом я стала писать книгу, она называется «Тамятеро». Это метро переезде, а 9 апреля, когда 89 -го года в Тбилиси произошли трагические события, вот там, там танки, там спецназ, и как греки вынуждены были переехать, потому что тогда все и началось. Начала, проскочила фраза «Грузия для грузин». Я считаю, это очень серьезная тема, наш переезд. Это очень серьезная тема, что там происходило. И, кстати, я ездила в Тбилиси и засекала время, сколько можно добежать от проспекта Руставели, до бывшей улицы Аторбекова, потому что это мне для сценария было нужно. То есть я не высасываю ни повести, ни сценарий из пальца. Я пишу всегда о том, что я померила, что я попробовала, что я видела. Вопрос, который задают многим людям, которые считаются патриотами. А в чем отличие патриотизма от, э, э, нацизма, от национализма или от нацизма? Но, но... А вот тут никакой связи. Человек, который... Патриот, он никогда не может быть нацистом, потому что он хочет лучшее для своей родины. А когда он впадает в нацизм, это, это гибель. То есть, значит, он сознательно обрекает свою страну на гибель. Никогда нацист и никогда национализм не может привести э, к счастью страны. Поэтому это две разные вещи, вообще разные. То есть патриотизм, национализм это совершенно абсолютно, раз. Абсолютно. Потому что нацизм и национализм это гибель. А патриотизм это любовь к своей патриоти. Есть такое мнение, что нацизм это чтобы только моему народу было хорошо, а всем остальным не волнует. А патриотизм это чтобы моему народу было хорошо и всем остальным тоже. Нацизм это не для того, чтобы народу было хорошо, они настолько скудно мыслят, это чтобы мне было хорошо, то есть я был никем, я был каким-то дегенератом, и вдруг у меня получается шанс показаться на каких-то баррикадах, куда-то выйти, что-то покричать, на меня обращают внимание, это мне кайф, это я по яжу то я в Тому. Какая патрида, какая родина, никто никому нафиг не нужен. Это они показывают себя, они входят в какие-то организации, которые им помогают кому-то выйти замуж, кому-то найти жену. Это идет чисто для самоутверждения. Не, не верю я в патриотические чувства нацистов, я не верю. Я верю в желание обратить на себя внимание, э, покричать, что-то там произвести, какой-то шум. Здесь нет никакой темы о родине, ничего не проскакивает. Вот моя птичка. Спасибо. Спасибо. <силот> а, кстати, перед этим, этот же вопрос буквально, перед этим задавал Михаил Лякас. Он так помялся, помялся и ответил очень вяло. У вас было гораздо интереснее ответ. Серьезно? Ну, это, моя, это моя позиция, моя точка зрения, которую я никогда... Я не стесняюсь. Вообще у меня патологическое отсутствие возможности соврать. Я не могу врать. Если я совру, мне плохо. Я через себя никогда не переступаю. Меня это раздражает. Почему я должна перед кем-то выкручиваться и что-то говорить то, что надо? Я всегда говорю то, что я думаю. Я не хочу говорить то, что надо. Мы пригласили Валиду в Афины специально для вашего русской, гре... Греции передачи. Вот хитрые. Ошина, ошина. Ошина. Мой папа из Арты, там было очень много евреев. У меня жилка еврейская есть. А ну видно, кстати, что В салонке в Арте, там много евреев греческих было. Кто бы сомневался, что Шенафон евреем? еврей? Он был евреем. Он родился евреем. Спасибо, Валида, Вали. большое спасибо. Спасибо. спасибо. спасибо вам за то, что провели со мной вечер. хотели бы сказать нашим зрителям? Зрителям очень хочется сказать, чтобы они были самими собой, чтобы были настороже, потому что происходит столько такой поток информации, который долбит человеческий мозг, происходит взрыв мозга. И человек перестает быть самим собой, он следует туда, куда вот бьет барабан, и он пошел. Это сейчас модное движение. Нет, господа, верьте себе, ищите сами, думайте сами. Не надо ни за кем бежать, не надо никаких лозунгов слушать. Анализируйте, смотрите, учитесь, расширяйте кругозор. Вы сделаете сами свои выводы и поймете, куда вам надо идти. Не надо следовать модом каким-то.